Ускорением тела при равноускоренном движении называют векторную физическую величину, равную отношению изменения скорости тела к промежутку времени, за который это изменение произошло. Единица ускорения в Си, метр на секунду в квадрате. При увеличении скорости от v до v, изменение скорости и ускорение направлены вправо. При уменьшении скорости от v до v, Изменения скорости и ускорения направлены влево.